В чем же состоит смысл этого таинства и как оно совершается? Елеоосвещение есть таинство, в котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. Именно елей, растительное масло, обычно оливковое, а также вино, описаны как врачебное средство, Притчи Господа нашего Иисуса Христа о милосердном Самарянине. Вот приведу отрывок из этой притчи. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны возливая масло и вино. Итак, с внешней стороны таинство елеоосвящения тесно связано с древней практикой врачевания ран и болезней при помощи помазания елеем. Но церковное таинство к этой практике отнюдь не сводится. Согласно Евангелию, апостолы по повелению Христову многих больных мазали маслом и исцеляли. Очевидно, что эти исцеления совершались не просто благодаря медицинским свойствам елия, но благодатью Божией, так как апостолы исцеляли силой и властью, полученные от самого Христа. Об исцелении через елию священия пишет апостол Иаков, брат Господень. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, то есть священник?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 Помазание служит лишь внешним знаком, указывающим на внутреннее содержание таинства – молитву веры и отпущение грехов. Тут же возникает вопрос, необходимо ли исповедаться перед соборованием. Отпущение грехов является неотъемлемым аспектом таинства освещения. Болезни и грех связаны между собой. Об этой связи пишет сам апостол Иаков в начале своего послания – сделанный грех рождает смерть как смерть и тленность человеческой природы есть следствие грехопадения так и личные грехи человека могут быть причиной усугубления болезни это соотносит еле освещение с таинством покаяния первое восполняет второе, особенно для тяжелобольных но не отменяет его согласно церковной традиции еле освещение предпочтительно совершать вместе с исповедью в некоторых случаях преподание больному таинства покаяния может оказаться и вовсе невозможным. И тогда гелия освящения остается единственным средством разрешения его от грехов. Поскольку существенной стороной таинства гелия освящения является отпущение грехов, при решении вопроса об участии в этом таинстве детей следует руководствоваться теми же правилами, какие относятся к таинству покаяния. В частности, таинство елеосвящения не должно и не может преподаваться детям младше семилетнего возраста без особой необходимости. Потому что дети до семилетнего возраста не исповедуются, то есть они еще не осознают грех, да, и поэтому они причащаются без таинства покаяния. Но вот дети, которые уже приступили к исповеди, это семилет и старше, вполне могут участвовать уже в таинстве с Хотя есть мнение священников, что в этом таинстве должны участвовать только взрослые люди. Могут ли участвовать в таинстве или освящении лица, не страдающие от тяжких телесных болезней? Церковное предание свидетельствует в пользу подобной практики, хотя и с оговорками. По причине благодатного действия таинство не на тело лишь, но и на душу человека – Отцы церкви находили возможность совершать его не только над страждущими телесными недухами. Тоже возникает вопрос, как часто может участвовать в таинстве елеосвящения или соборования. Ну, здесь есть несколько мнений. Считается, что достаточно собороваться один раз в год, в Великий пост или, может быть, в некоторых храмах, Соборование проводится с Успенским постом. Ну, некоторые священники допускают, что можно собороваться несколько раз. Вот. Но здесь, наверное, актуальный вопрос не сколько раз, а как собороваться. То есть здесь нужно очень ответственно подойти к этому таинству, покаяться в своих грехах, искренне помолиться. И участвуя в таинстве, нужно верить, что Господь, по молитве, обязательно исцелит. То есть здесь важно качество, а не количество. Ну а сколько раз соборваться, это вот уже каждый должен решить для себя сам, хотя большинство священников склоняется к тому, что одного раза в год этого вполне достаточно. Почему же таинство называется соборование? Почему два названия? Но ну, еле освещение это понятно, а вот почему соборование? Это таинство должно совершаться правило, собором, священником. Как правило, семь. Но это может быть и три, и четыре священника, и в некоторых редких случаях два священника может совершить собор, или даже один. Но первоначально это таинство совершалось именно семью пресвитерной, то есть соборно. Поэтому оно называется соборование. Ну, дорогие братья и сестры, призываю на вас Божие благословения, соборуйтесь, самое главное, искренне, чтобы все это было от души, и это пошлет вам Господь крепкого здравия и прощения.